Попробуем теперь ввести в наше приложение поле для ввода такого широко распространенного понятия, как интернетовский адрес. Для этого, конечно же, опять скопируем вот эти несколько строк. Далее правая кнопка мыши и копия. Встанем сюда, правая кнопка мыши, paste. Встанем сюда, enter, и теперь для того, чтобы его ввести в наше приложение, нам придется воспользоваться написанием исключений при помощи ключевого слова tried, далее фигурные скобки, внутри которых поместим весь этот блок. Далее, конечно же, нужно написать catch, какое исключение мы обрабатываем. Далее скобка, и далее напишем mailformed url exception. Оно должно быть, конечно же, exception. Далее закрыть скобку, и далее что должно происходить, если ошибка тем не менее есть. Но это пока мы не будем прописывать. Напишем открывающую и закрывающие фигурные скобки. Этот метод write нужен для того, чтобы редактирование считалось некорректным именно в том случае, когда этот конструктор будет возбуждать исключительную ситуацию. Поэтому теперь отредактируем вот эти строки. Введем для форматирования специальную переменную defaultFormator, в качестве которой возьмем просто-напросто f. Далее равняется, new как всегда, и далее нам нужно вызвать его конструктор, который конечно же должен совпадать целиком с вот этим именем. Поэтому выделим этот текст Далее правая кнопка мыши, копи, Встанем сюда, правая кнопка мыши, пейст. Теперь скобки, точка запятой. Теперь же надо учесть одно обстоятельство, а именно вот этот дефолт форматор обычно по умолчанию работает в режиме замены. А если же мы хотим его использовать по-другому, так как в нашем случае, тогда нам надо использовать его метод set_overwrite_mode с параметром False. Поэтому напишем так: f далее, как мы сказали, set override Mode. и далее скобка. теперь нам нужно указать параметр false, закрыть скобку, точка запятой. теперь переделаем все остальные наши строки. вместо переменной t field 2 используем url field. двойку удалим, она, конечно же, сейчас абсолютно не нужна. точно так же переделаем во всех остальных местах, где мы используем эту переменную. и вот в этом месте тоже исправим. Теперь в качестве названия для этого поля вместо date short, которое мы выделим и удалим, напишем url. А в качестве форматирования, которое мы используем, конечно же, введем здесь просто-напросто вот эту переменную f. f, закрыть скобку, точка с запятой. Ну а следующую строку можно целиком удалить. Для этого ее уделяем целиком, далее щелкаем на клавиши delete. И теперь последнее, что нам нужно сделать, это ввести значение url по умолчанию. Для этого, конечно же, вот эту дату надо удалить. Выделим, далее «delete», а теперь «url». Далее скобка, и внутри этой скобки, и внутри кавычек нам нужно написать какой-либо интернетовский адрес. В качестве адреса введем, например, адрес компании «san» в интернете, которая является, так сказать, родителем для Java. Поэтому напишем таким образом «http» двоеточие, и далее «javasan.com». И теперь же надо учесть одно обстоятельство. А именно, чтобы все то, что мы использовали в нашем приложении, работало корректно. Нам нужно ввести еще операторы «Импорт». Поэтому сдвинемся при помощи ползунка выше, встанем сюда, «Enter» и далее напишем таким образом. «Импорт», далее «Java.net». Ну и, конечно же, этот пакет помогает нам использовать сетевые возможности Java. Ну, в частности, URL-адреса. И теперь опять напишем «Импорт», еще один такой оператор далее java X, точка Swing. Точка Text. ну и конечно же этот пакет позволяет нам использовать форматирование наших текстов теперь же увеличим чуть-чуть размер по горизонтали нашего приложения вместо 300 на 200 возьмем например 500 на 200 и далее скомпилируем и запустим наше приложение для этого tools, далее compile java компиляция прошла успешно теперь tools, далее run java application запустим наше приложение и вот можно видеть результат выполнения нашей программы. А именно в последнем поле для ввода у нас находится поле для ввода URL-адресов, на котором сейчас как раз написано java.sun.com. Попробуем удалить этот адрес. Выделим, далее щелкнем на кнопку удаления. Введем какое-либо другое значение. ОК. И как мы видим, какое-либо другое значение компьютер не воспринимает. Ему нужен именно http-адрес. А если же мы http-адрес оставим, а изменим что-либо в нашем адресе. Ну, возьмем, например, java.sun и окончание другое, например, org. ОК. Okay. То такой адрес компьютер уже воспринимает совершенно благосклонно. Он не воспринимает только, так сказать, явные ошибки. Закроем теперь наше приложение. Закроем вот это консольное окно тоже. И мы вернулись обратно в наш текстовый редактор. Попробуем ввести еще одно поле для ввода, в котором попробуем реализовать шаблон фиксированного размера, который будет состоять из разного рода символов. Для этого сдвинемся при помощи ползунка ниже. Далее скопируем вот эти несколько последних строк. Выделим их правая кнопка мыши, копи. Встанем сюда. Правая кнопка мыши paste. Теперь же в качестве исключения возьмем не то исключение, которое здесь у нас есть, а parse exception. Вот это удалим, щелкнем на клавишу Delete. Далее parse. Теперь же в качестве форматирования возьмем mask-форматор, а не default-форматор. Далее вот в этом месте тоже mask. И далее внутри скобок в кавычках нужно указать тот тип форматирования, который мы хотим использовать в нашем поле для ввода. Здесь у нас есть несколько возможностей. Мы можем использовать вот такой символ, который будет означать, что на этом поле обязательно должна быть введена цифра. Далее символ знак вопроса который будет означать, что в этом месте обязательно должна стоять буква. Далее символ united, который будет означать, что в этом месте должна быть прописная буква. Буква L, которая будет означать, что в этом месте должна стоять строчная буква. Буква A означает, что в этом месте можем ввести как букву, так и цифру. Далее буква H, которая будет означать, что вот в этом месте должна стоять цифра. В своем случае шестнадцатеричном исчислении то есть цифра от 0 до 9 или буквой ABCDF введя например еще звездочку что будет означать что в этом поле можно ввести просто-напросто вообще любой символ без ограничения далее следующую строчку просто удалим для этого выделим ее далее щелкнем на DELETE теперь же вместо поля URL URL-филд используем конечно же другое поле M Field. Пусть теперь так называется эта переменная. Здесь вместо URL нужно вписать mask. Теперь в том месте, где мы вводим значение по умолчанию, для этого, конечно же, все, что здесь есть, внутри скобок, нам надо удалить. Delete. Далее кавычки, внутри которых напишем таким образом. В качестве первого знака у нас, как мы помним, должна быть цифра, поэтому напишем здесь какую-либо цифру, например, 1. Далее вместо второго символа у нас должна быть какая-либо буква напишем букву, например, «a». В качестве третьего символа у нас должна быть большая какая-либо буква. Например, возьмем ту же букву «a», но большую. И далее введем какой-либо разделяющий символ, чтобы первые три и последние символы были разделены. Для этого возьмем, например, знак «-», тире, который введем и в нашем значении по умолчанию. Следующее значение – это у нас будет означать маленькую букву, в качестве которой возьмем, например, маленькую букву с. Далее следующий символ, который мы должны ввести, это символ того, что мы должны использовать или букву, или цифру. Возьмем, например, цифру 7. Далее следующий символ у нас будет символ 16 речной цифры, в качестве которого возьмем, например, букву B. И последний символ, который мы должны использовать, это любой символ на нашей клавиатуре. Возьмем, например, букву T. Запустим теперь наше приложение и посмотрим, как все это работает. Для этого Tools, далее Compile Java. Сначала, конечно же, скомпилируем. Компиляция прошла успешно. Теперь Tools, Run Java Application, запустим наше приложение и можно увидеть результат выполнения работы нашего приложения. Щелкнем теперь на OK и все результаты можно увидеть в правой части нашего фрейма. Теперь же попробуем как-либо изменить вот это последнее поле, в котором мы при помощи Mask вводили значение. В качестве первого символа если мы попробуем набрать любую букву, отличную от, так сказать, цифры, то она не вводится. А если же мы введем цифру, например, 5, то она у нас появляется на экране. То же самое и для дальнейших наших символов. Следующим символом у нас должна быть буква. Соответственно, если мы набираем какую-либо цифру, она у нас не отображается. Возьмем какую-либо букву. Вот, например, букву J. Она у нас сразу же появилась на экране. Далее, следующая у нас должна быть большая буква. И дальше, даже если мы вводим маленькую букву, то она сразу же преобразовывается в большую. Далее, как мы видим, перескочили через вот это тире. Курсор сразу же сместился к следующей букве. Она у нас должна быть большой. И даже несмотря на то, что мы на клавиатуре вводим большую букву, она преобразуется в маленькую букву i. Ну и далее следующая у нас буква или цифра. Поэтому введем что-либо. Например, вот эту букву. Далее 16-ти цифра, которая, конечно же, любой цифрой быть не может. Например, буква К не набирается, а вот буква A набирается совершенно спокойно. Ну и любой символ, это может быть, так сказать, любой символ. Например, вот такая буква W. Вот если сейчас щелкнем на ОК, то все это отображается вот в этом месте. Закроем теперь наше приложение. Закроем и консольное окно тоже. И мы опять попали в наш текстовый редактор.